Нет, ну я знаю, прочитаю сначала, я же текст не знаю А вот эту программу. Эту программу за. Ты не в карту, ты вот сюда смотри. Ну я думаю, как мне руки делать. Да потом хуйня на руки. Добрый день или добрый вечер. С вами снова я, Хикан. Всех приветствую на своем канале. И сегодня у нас обзор пака на Serious 15, который я солью. От души его отдираю. Да. У нас есть пару раскрасок. Одна для сериалов была. Допустим, вот такая вот. Так. А, нет, нет, нет. Здесь есть разные колеса. Два мотора у нас есть. Они, конечно, ну, такие себе иконки, но это чисто так нормально. Бывает. Так. Давайте же поставим сначала бампер, колеса. Штамповки у нас тут, В салон все нормально, есть. К сожалению, вам придется установить этот пак Стутов пак, потому что он сделан на его основе. Так, капот, можно поставить мотор, вот это синенький у нас, а вот это у нас красный. Так, подождите у меня чай запарился а так также у нас есть доктейл и самое страшное обвес rocket bunny yeah! да этот ну если что это видео просто ну снято чтобы ну просто так чтобы просмотров набрать есть такое колесо обычно есть вот такое нормальное кайфовое как бы так так так текс, текс, текс, текс. Хопа, хопа. Заходим тут в пак и берем вот эту шляпу. Открываем. И садимся. Вот такой у нас салон. В принципе, очень кайфовый салон, я думаю. Звук не очень. Но это ладно. ходить можно чисто так. Нормально. Еб твою мать, не заходим. В общем-то, ссылка в описании. Подпишитесь на канал, поставьте лайк. Скоро будет еще много сливов, надеюсь, вам понравится. Всем удачи, всем. <как> <как> Ой, всем удачи, всем пока.